Привет, подписчикам и гостям канала TravelNRF. С вами Альберт. И как обещал, в этом видео покажу вам необычную достопримечательность Адыгеи – Хаджокскую теснину. Напомню, что в предыдущем ролике были водопады Руфагга. Кто не видел, ссылка будет в описании к видео и в верхнем правом углу. Начну с того, что теснину я посетил в конце декабря. Снега в Адыгеи было мало, да и людей на достопримечательностях также было немного. В как и на водопады, есть платный и бесплатный вход. Стоимость такая же 500 и 200 рублей, что, конечно, я считаю, дороговато, учитывая, что длина Теснины всего 500 метров, а маршрут на водопадах длиннее в три раза, но всегда при желании можно найти дикую тропу. Я решил не заморачиваться и пошел по платному участку. Также стоит упомянуть, что ходжовская Теснина, или ее еще называют Каменомозский каньон, это участок ущелья реки Белый, расположена она на окраине поселка Каменомозки, где я и остановился для проживания. Поэтому доехать до нее у меня заняло всего 5 минут. А от Майко по дороге сюда займет около 40-50 минут. Итак, на входе я увидел небольшую площадь с наряженной елкой. В сезон, думаю, здесь собирается много людей. Заходим на территорию. Спустившись по лестнице, вы попадаете на небольшую площадку. От нее можно изучать теснину условно в трех направлениях. Первое – это знакомство с животными и местом перехода теснины в реку Белое. Второе – это площадка с прогулочной игровой зонами и сувенирными лавками. Третье – это знакомство с узкой частью теснины и возможностью спуститься к берегу реки и оказаться на самом дне теснины. Начну с животных. На территории парка содержат несколько видов диких животных, которые распространены в самом регионе. Практически рядом с ходом в тесном валере живет леса Сима. Еноты кролики, день моего посещения еноты не было. Затем пройдя по краю теснины и насладившись ее видами сверху, а виды здесь просто потрясающие, камера конечно не сможет передать всей красоты к сожалению. Я прохожу под мостом и направляюсь дальше. Кстати стоит сказать, что маршрут оборудован удобными и безопасными металлическими дорожками, лестницами и перилами. Так что пройти по нему сможет и семья с маленьким ребенком и маломобильные люди. Пройдя по живописному лесу, я вышел к вольеру с волками. Здесь находятся две особи, неизвестного мне пола. Оба волка очень дружелюбны и махают своими хвостами, как домашние собаки. Пройдя еще немного, я увидел два вольера с медведями. Одного зовут Тимофей, второго Афанасий. Во избежании конфликтов, они размещены отдельно друг от друга. Оба ждали, что я дам им что-нибудь вкусное. Видимо, игнорируя запрет, гости теснины их подкармливают. Вообще, честно сказать, вид этих животных вызывает грусть и жалость. Все-таки дикие животные должны жить на свободе. И в этих вольерах им очень тесно, особенно лисички сины. Пройдя чуть дальше вольеров, вы выйдете к обзорной площадке и виды, которые вам откроются на реку Белую, которая вырвавшись из теснины, замедляет свой бег и расширяется до 50-60 метров просто потрясающе. Скажу честно, такой природы я еще не видел. Площадка расположена на высокой скальной башне, которая когда-то была древним каменным островом посреди реки Белой. Здесь мне стало понятно, откуда у поселка Каменномоски появилось такое необычное название. Оказывается, с древних времен берега реки Белый соединял каменный мост, созданный самой природой. Вторая тропинка прямо отхода приведет вас на просторную полянку. Зимой здесь, конечно, все замерло, людей совсем не было в тот декабрьский день, а работала лишь одна сувенирная лавка. Ну и не менее интересный маршрут расположен с правой стороны от входа. Здесь находятся несколько проходов, подъемов и спусков. Глубина каньона очень впечатляет. Скалы поднимаются над водой до 50 метров, а расстояние между берегами не превышает и 7 метров. Местами каньон сужается до 2 метров, и тогда река с удвоенной силой мечется между отвесными скальными берегами. Для справки, теснина образовалась от того, что трещиноватый известняк, соприкасаясь с водой, подвергался медленному растворению и вышелачиванию. Благодаря врезанию реки вглубь и вширь, поднятию гор в течение десятков тысячелетий, долина приобрела современное очертания. С 1979 года каньон является памятником природы республиканского значения. Ну что ж, удобная лестница привела меня прямо к воде, куда почти не проникают солнечные лучи. Здесь скалы грозно нависают над водой, а обешенный несущийся поток воды, усиленный эхом, оглушает. Но не стоит думать, что хаджовская теснина – холодное, мрачное и безжизненное место. Напротив, тут повсюду кипит жизнь, с особым микроклиматом замкнутого пространства. Скалы покрыты буйной растительностью, оплетены плющом, хом и лишайником. Но все буйство красок можно видеть, конечно, только летом. Вот такое замечательное место мне удалось посетить. Рекомендую его и вам. Уважаемый зритель, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео об Бадыгее и о Черноморском побережье. Также можете глянуть видео об Майкопе и водопадах Руфагба. Всем удачи и пока!